Это балалайка, а это новый проект нашего балалайшного интернет-ансамбля под названием «Яблочко. Поднять якоря!» Ставьте лайки, балалайки, подписывайтесь на канал, ждите новых проектов и присоединяйтесь к нам. До скорого, пока!